Кстати, посмотрите это видео до конца, потому что я разыграю сертификат на сеанс татуировки в мою студию. Погнали! Привет, друзья! Вы смотрите шоу «Кто хочет стать тату-моделью» и в гостях нашей студии Вероника, 48 лет, город Алматы. Привет, Вероника! Здравствуйте! Давайте объясню вам правила нашей игры. У нас есть 10 вопросов. Если участник правильно отвечает на вопрос, получает 1 балл. Следовательно, 10 вопросов, 10 возможных баллов. Также у нас есть 5 мест и 5 идей нашей будущей татуировки. По итогу игры мы узнаем, какую случайную татуировку получит наш участник. Вероника, у нас есть 5 мест нанесения нашей будущей татуировки. К каждому месту приписано определенное количество баллов. 1 балл это жопа, 2 балла это ребра, 3 балла это женская грудь и так далее. У нас еще есть нога. И рука все поняла да у нас есть пять идей нашей будущей татуировки также каждой идее приписано определенное количество баллов один балл это тварь два балла это череп и так далее пухля из мультика гравити falls хомячок и цветы все понятно да вероника скажи почему ты решил участвовать в этом шоу ну, я увидела у тебя в историях в инстаграме то что ты предлагаешь мне захотелось экспериментов я вообще это люблю. Я написала тебе. Угу. Ты готова? Да. Это было мое решение. Угу. Ну, все отлично. Если ты хочешь поучаствовать в нашем новом шоу, обязательно отправляй заявку на нашу почту, которую мы оставим в описании. Там указываешь фамилию, имя, возраст, фотографию и небольшое описание о себе, почему именно ты хочешь участвовать в нашем шоу. Вперед! Ссылочка внизу тебя ждет, поэтому пиши, мой друг. Следовательно, смотри, Вероника, чем меньше бал, тем хуже место, да, ты это понимаешь. Все зависит от тебя, поэтому поехали. Первый вопрос. Кому первому обратилась за помощью бабка и детка в сказке «Репка»? Варианты ответов. А. К полицейским. Б. К мышке. В. К внучке. Г. К бандитам. Конечно же, к внучке. Конечно же, кнучки вариант В. И это правильный ответ. Поехали дальше. Второй вопрос. Что бросают моряки? А. Бабу. Б. Курить. В. Лоха. Г. Якорь. Что бросают моряки? Якорь. Конечно, и это правильный ответ. Вероник, чем вообще ты занимаешься? Дома готовлюсь к экзаменам, хожу в тренажерный зал. А ты учишься? Да, в одиннадцатом классе. То есть в этом году по поступлением будет в университет? я хочу на кинолога поступить. То есть любишь животных? Да, вообще очень. Очень сильно. Почему его, например, не ветеринар? Не знаю, мне больше привлекает работа с собаками, подготовка их. Не повезло твоему мужчине, да, действительно, как бы кинолог, это очень серьезная профессия Потому что, мне кажется, ты будешь диссеровать не только собак, но и всех окружающих Вокруг тебя людей, Возможно. в том числе мужчины, думаю Третий вопрос Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? Варианты ответов А. Турист Б. Лягушка-путешественница В. Птицы Г. Почтовая марка Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? Марк. Ты уверена? Да. Звонок другу, помощь зала? Нет, не нужно. Уверена на 100%. 200%. И это правильный ответ. Так, у Вероники уже 3 балла. Она ответила пока на все вопросы верно. Продолжаем. Четвертый вопрос. Как закончить поговорку? Нет дыма. Варианты ответов. А. Без меня. Б. Без огня. В. Без шашлыка. Г. Без косяка. Нет, думаю, без огня. Угу. Ты уверена? Да. Точно. Не, не без косяка. Нет. Ну, слава богу. И это правильный ответ, ребята. 4 балла в копилке нашего участника. Есть ли татуировки, какие, может. Да, одна татуировка у меня есть, там изображен единорог в цветах угу. на бедре. На бедре. Самой бы хотелось какую татуировку, может, сделать по итогу нашей игры. То есть, есть, может, предпочтения у тебя? Ну, я об этом как-то еще даже не задумывалась. Я даже забыла, какие там варианты были. То есть, в принципе, тебе без разницы, что да. ты хочешь сделать. То есть, вообще... Готова э на все. Готово на все, отлично. Пятый вопрос. Какое число mm -hmm. содержит одинаковое количество цифр и букв? Варианты ответов. А 200, Б 300, В 100, Г 500. Какое число содержит одинаковое количество цифр и букв? 100. И это правильный ответ, ребят. Конечно, молодец. Вероника. Шестой вопрос. Планеты Солнечной системы расположены в определенном порядке. Назовите третью планету от Солнца. Варианты ответов. А. Венера. Б. Марс. В. Земля. Г. Юпитер. Назовите третью планету от Солнца. Земля. Ты уверен? А почему ты решила, что это земля? Интуиция. А, то есть у тебя сильно развитая интуиция, шестое чувство у да? Да. И оно тебя не подвело. Конечно же, это правильный ответ. Земля. Почему вообще ты готова на все? Ты девушка, в принципе, хочешь поступить на такую ответственную профессию, но при этом ты хочешь сделать себе случайную татуировку. С чем это связано? Я люблю эксперимент. То есть это не погоня? За какую то халявой, за хайпом Просто Нет. ты захотела себе да. сделать Татуировку угу. А если по итогу игры Все-таки мы сделаем тебе ну, К примеру там, На жопе какую нибудь тварь Ну тебе выпадет вот два балла И придется тебе именно сделать Тварь на жопе Как ты к этому отнесешься? Спокойно, я доверяю тебе есть, я Уверена, принципе... что ты сделаешь нормально Ага, То есть даже тварь на жопе по Твоему я сделаю хорошо? Да Это отлично Переходим к следующему вопросу. Седьмой вопрос. Какой город является столицей Австралии? А. Канберра. Б. Сидней. В. Мельбурн. Г. Вологда. От таких городов-то не произнести. Какой город является столицей Австралии? Какие там были еще а. а. Канберра. Б. Сидней. В. Мельбурн. Г. Вологда. Ну пусть будет А. Конбера? Да. Почему? Не знаю. Наугад. Наугад? И это правильный ответ, ребята. Ну как может быть Наугад? Почему-то я лично думал, что ты это идешь Сидней, потому что это все, это все знают, что Сидней это город Австралии. Это блин, прям символ Австралии. Но ну, не является не столицей. Интересно, короче, география у тебя небольшая проблема, да. Вот, ну обязательно изучать вопрос, это очень интересный тема. Восьмой вопрос. Самая длинная река в мире. Варианты ответов: А. Амазонка, Б. Нил, В. Янзы, Г. Миссисипи. Самая длинная река в мире. А. Амазонка, Б. Нил, В. Янзы, Г. Миссисипи. Нил? Твой вариант это Нил? Угу. Ты уверена? Но мы оставляем вариант Б, Нил. Да. И, к сожалению, это неправильный ответ. Конечно же, правильный ответ А. Амазонка – это самая длинная река в мире. Смотришь вообще наши видео, следишь за нашим каналом? Да, я смотрю вообще каждое видео. Ну, по-моему, одно или два пропустила только. А что тебе вообще нравится? Вот ты как подписчик наш, может что-то посоветуешь? какие-то правки, коррективы? Что тебе нравится в нашем формате, в нашем контенте? Что тебе не нравится? Я даже не знаю. Вот последнее видео смотрела, где... Работа 48 часов была. Вот это мне вообще зашло. Зашло? То есть тебе понравилось наблюдать, как я 48 часов страдал, да? прям. Вот. В принципе, я, на самом деле это предполагаю, что людям интересно смотреть, как страдают не только они, следовательно клиенты а как и мастера также испытывают трудности в выполнении своей работы. Девятый вопрос. Единица измерений силы тока это варианты ответа: А. Вольт. Б. Ватт. В. Ампер. Г. Килограмм. Сила тока? Да. Ампер. Ты уверена? Нет, я физику не очень знаю. А почему ты решила, что это может быть ампер? Так. Ну, год. Опять. Вариант ответов. А. Вольт. Б. Ватт. В. Ампер. Г. Килограмм. Ампер. Точно ампер. Оставляем. это. Угу. И это правильный ответ. То есть ты не знаешь географию, но знаешь физику. Ну так, 50 на 50. Угу, то есть, это опять же, случайность. Твой день, да? Все, понял. Переходим к десятому вопросу. В каком году люди высадились на Луну? Варианты ответов. А. 1972 год. Б. 1969 год. В. 1960 год. И. Г. 1958 год. 1972. Г. 1958 год. И это, к сожалению, неправильный ответ. Конечно же, все знают, что это 1969 год. Надо к сожалению, минус еще один балл. По итогу игры... У тебя получается 8 баллов. <звук> Блин, короче, ребята, набрала 8 баллов. Если честно, я думал, что будет поменьше. В следующий раз я, короче, более сложные вопросы придумаю, потому что в этот раз немножко лоханулся. Но ничего страшного, пилотный выпуск. Следующий участник. Жди. Ну что, Вероника, у тебя есть 8 баллов. Давай будем выбирать, в каком месте мы будем делать татуировку. И какую идею татуировки мы тебе сегодня сделаем. Давай напомню, какие у нас есть места и какие идеи. Места. Жопа, ребра, женская грудь, нога, рука. По баллам ты помнишь, сколько что стоит? Например? Один балл жопа, два балла ребра, 3 балла женская грудь, 4 балла, нога, 5 баллов, рука. Также у нас есть 5 идей. Один балл это тварь, 2 балла череп. 3 балла Это Пухля из мультика Gravity Falls, 4 балла Хомячок, 5 баллов Цветы. Теперь ты можешь выбрать идею этой будущей татуировки и место, на какую эту идею мы будем делать. У тебя достаточно много баллов, в принципе, ты можешь выбрать самые как бы, лучшие варианты. С чего начнем? Давай, с выбора места или с выбора идеи татуировки? Что для тебя важнее вообще? Я думаю, место. Ну, давай начнем с места. Какое место тебя больше всего привлекает? На каком месте ты бы хотела сделать татуировку? Сложно. У нас есть жопа, ребра, грудь, нога, рука. Грудь. Угу. То есть мы останавливаемся на груди. Да. Угу. Хорошо. С местом мы определились. Это 3 балла. У тебя остается еще распоряжение 5 баллов. То есть ты можешь выбрать любую идею будущей татуировки. Угу. Давай, повторю тебя: У нас есть тварь, череп, пухля, хомячок, цветы. Ты уверен? Да Ты понимаешь, что он стоит самое маленькое количество баллов? Да Ребята, наш участник выбрал и самую дешевую, но самую крутую и необычную для девушки идею Мы остановились на твари Какая то была тварь? Животное? Демон? какое нибудь морское, может, чудовище? Теща? Что ты? хотела бы сделать. Есть какие-то эти мысли по этому поводу? Ну, может, какое-нибудь животное в перемешку с демоном. Mm -hmm. Что-то что злое, агрессивное, да? Да. Yeah. Отлично. Мы переходим к продумыванию эскиза и будем приступать к выполнению нашей татуировки. Поехали. Right. Yeah. Ребят, весь прикол в том, что модель, не знает заранее, что она будет делать, и я, не знаю заранее, что мы будем с ней делать. Поэтому саму идею мы продумываем прям сразу по ходу действия всего мероприятия. И рисую, конечно же, я все это дело с нуля совместно с моим клиентом, с моим гостем шоу. Мы решили остановиться на том, что раз она любит собак, мы решили остановиться на собаке. Мы будем делать добермана. Я думаю, мы как-то его стилизуем, немножко добавим демонического в нем аж сияющие глаза, клыки, что-нибудь там, не знаю, рваная кожа, уши, там какой-нибудь цеп, рваную, разорванную, в общем, добавим максимальное к этой собачке агрессии, мистики, злобы какой-нибудь, что-нибудь такое сделаем из этого миленького песика, сделаем настоящую собаку дьявола. Мы решили, что будем делать, ну как мы, Вероника решила, что будет делать татуировку на левой половине груди. Я сфотографировал, как обычно, это место, и уже поверх фотографии я создаю эскиз. Начинаем, приступаем, я думаю поэтапно, также я вам скажу, какие действия мы выполняли. Поехали. Ну что ребят эскиз готов у нас получился в принципе достаточно агрессивный но при этом с добрыми глазами габерман я взял за основу фотографию собаки и стилизовал ее по-своему то есть сделал характерные всякие трещинки и вот вмятинки прожилки Также изменил форму челюсти. И, конечно же, зубов. То есть, чтобы она смотрелась немножко поагрессивнее, позлее. Было, может быть, более, чуть детальнее. При этом добавил контрастных таких элементов. Так как Доберман у нас, в принципе, собака черная с рыжими вставками. Но так как мы будем делать ее в ЧБ, то есть я оставил светлыми местами, где у нас должен быть рыжий. Также, где, по идее, у нас падает свет, то есть создает блик. Но при этом... У нас есть такие максимально контрастные черные элементы, вот, которые будут, в принципе, задавать основной тон нашей татуировки. Сейчас мы переводим трансфер и приступаем к работе. Э, в этот раз я делал не фрихенд, делал, готовил эскиз заранее. Э, так как место достаточно сложное, и чтобы лишний раз не тратить время на придумывание и прорисовку эскиза на коже, я это все сделал заранее на айпаде. Приступаем к работе. Переводим трансфер. Перед этим обеззараживаем кожу кожным антисептиком. После чего наносим гель для перевода. Я использую тату-фарму. Наносим на нашу поверхность, после чего лишнее убираем. Для перевода я использую кальку, потому что калька лучше изгибается. И ей проще переносить такие места, как грудь, плечи. Удаляем остатки геля для перевода, иначе наш рисунок весь сотрется, либо исказится. Ну вот, в общем, татуировку мы перевели. Как тебе нравится, нет? Да, что скажешь вообще этому Отлично. Поводу? Готова делать такую злую татуировку у себя на груди? Да, другого варианта ведь нет. Ну да. В общем, единственный вопрос по поводу окончания татуировки. Я изначально думал, что может быть добавить каких-то элементов дополнительных. Сейчас сделаем ее, посмотрим. Потому что это окончание... Может быть, сделаю сначала просто плавное окончание как-то ее, Потом уже с тобой подумаем, как можно дальше татуировку продолжить. Потому mm -hmm. что дальше есть вариант, там, например, переход на плечо, либо наоборот, как бы может быть на ребра. То есть Это просто потом обдумаем. То есть, сейчас мы сделаем что -то татуировку на груди, а дальше уже решим, как снизить дальше. Поехали! Кстати, ребята, я до сих пор еще не прошел 48 часового сеанса. У меня очень сильно болит поясница. Сейчас я покажу вам, как я решаю эту проблему. Друзья, хотел бы порекомендовать вам крутейший центр единоборств Скорпион. Тут есть все. Бокс. Борьба. Международный турбок. Тайский бокс. Мужские группы. Женские группы. Детские группы. Персональная тренировки. В общем, все. В общем, ребята, уделяем свое здоровье, ходим на тренировочки, особенно если у вас такая свечная работа, как у меня. Все ссылочки на этот замечательный клуб в описании. Вот мы и закончили нашу случайную татуировку. Как тебе? Вообще отлично, мне очень понравилось. Очень понравилось. Было больно? нереально больно Я чуть не Посоветуешь нашим подписчикам делать татуировки на груди ну, если вы будете в пьяном состоянии туда да, но в пианом состоянии татуировки нельзя поэтому извините ребята э, мы вам не посоветуем делать татуировки на груди это больно э, как думаешь данная рубрика зайдет нашим подписчикам Думаю, Да, участники будут конечно Напоминаю, если хочешь поучаствовать в подобном шоу, внизу ссылочку на почту. Отправляй свою заявку, мой друг. Вот и все. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Как и обещал, я разыграю среди своих подписчиков сертификат на сеанс татуировки в тату-студию Кольня. Сертификат номиналом 10 тысяч рублей. Ребята, 10 тысяч рублей. Для того, чтобы его выиграть, вам необходимо сделать всего лишь три простых действия. Это подписаться на наш YouTube-канал. Если вы, конечно же, до сих пор не подписаны, обязательно поставить лайк под это видео и написать любой комментарий. В комментариях обязательно указать ссылку на свои соцсети. Инстаграм, ВК, неважно что. Укажите ссылку, чтобы мы смогли с вами связаться. Погнали, ребята. Голд, голд, голд, голд. Голд, голд. Десять тысяч, десять тысяч, десять тысяч я дарю тебе.